Доброго времени суток, дамы и господа. Twitch Drops были относительно недавно. Мы получили питомца, мы получили игрушку, мы получили маунта. Это все, конечно, круто, классно. Юзаете ли вы их? Я вот, например, ни разу их почти не юзнул все эти предметы, которые были лутнуты. Ну да ладно, в коллекцию в целом пойдет. Прошло реально не так много времени, и компания Blizzard вновь запускает Twitch Drops. Twitch Drops, новый, продлится с 1 февраля вечернего времени, с 21 часа по московскому времени, до 6 февраля. Что получается? То есть у нас имеется целых 5 целых дней для того, чтобы вылутать игрушку. И игрушка, которая будет выдана на текущий момент времени, это гоблинская метеоустановка, прототип 01B. На текущий момент ее можно получить только с черного рынка то есть отвалить кучу голды. Мы же ее просто-напросто получим бесплатно при просмотре абсолютно любых стримов. Стримы нужно смотреть в течение некоторого времени, а конкретно 4 часа. В это время мы можем смотреть абсолютно любые стримы и абсолютно сколько угодно хоть, сколько там, 24 стрима по 10 минут. Выбор за вами, то есть, кого смотреть, когда смотреть, во сколько смотреть, со звуком или без. Выбор целиком, полностью реально за вами. Хотите игрушку? Пожалуйста. Жду вас на своем твиче. Посидим с вами, пообщаемся, пообсуждаем торговую лавку. Как я правильно понимаю, вообще, все это нововведение, весь этот Twitch Drops, он из-за торговой лавки. То есть, компания Blizzard хочет, так сказать, подогреть ажиотаж публики хочет немножко забайтить людей, чтобы все посмотрели на их замечательную торговую лавку и кайфанули, и, быть может, купили себе там Dragonflight, подписку и все вот это прочее. Что ж, ну если так твичдропсы будут вводиться, то со временем вылутаем абсолютно все игрушки и абсолютно всех маунтов, и быть может дойдет до Спектрала, потом и до Брутозавра. Короче, будет весело, я уверен, со временем. Через год подумаем касательно всего этого сказанного ранее. Что ж, с 1 по 6 февраля 4 часа просмотра. Жду вас! Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылках в описании. До скорого!